Итак, у нас четырехслойная печатная плата, но прежде чем приступим к экспорту Gerber файлов, проведем некоторые настройки и касаться они будут все паяльной маски. Первое, что мы сделаем, установим припуск окна паяльной маски. Design Rules. Нас интересует параметр Solder Mask Expansion. Ну, первое, что хотел бы сказать, что припуск может быть задан относительно контактной площадки или относительно края отверстия. Второе. 50 микрон – это оптимальный параметр, уменьшать который можно, но понимая, что, во-первых, это приведет к удорожанию, ну и не каждый производитель справиться с, меньшей, с меньшими значениями, в нашем случае минимальное значение может быть 25 микрон. Установили. Следующий вопрос, на который нам необходимо ответить, как поступать с переходными отверстиями, оставлять их под маской или открывать их от маски, соответственно открывать либо площадку либо, если мы установили припуск относительно отверстия, то открывать только само отверстие. В данном проекте у нас три типа переходных отверстий, Ну, давайте и все они находятся под маской. Давайте изменим какого-нибудь из них. Есть, если мы выбираем переходное, то мы можем, значит тент это под маской, можем изменить его свойства, но мы изменим свойство только одного переходного отверстия. Чтобы изменить свойство всех переходных отверстий того же типа, необходимо найти подобные объекты. Ну, относительно названия, то есть вы, выберем все переходные отверстия вот с таким названием, установим same, окей. Okay. Ну в данном случае у нас одно переходное так, такого типа. Снимаем галочки и получаем, что данное отверстие у нас будет открыто от маски. То есть вот зеленый э, фиолетовый кант виден. Ну или включив э, масочные слои, мы видим, что переходное отверстие, площадка переходного отверстия будет открыта. Приступаем к экспорту. Файл, fabrication output, jarbier файл. Ну, первая закладка в ней нужно определиться в каком в каких единицах измерения будут экспортированы герберфайлы файлы. Ну здесь довольно подробно, подробно все рассказано про разрешение. В следующей закладке слои нам необходимо выбрать какие слои мы будем экспортировать. Ну проще всего поступить следующим образом выбрать используемые в проекте ну и скажем Слои вот такие являются служебными, их просто отключаем. Следующее, что хочется сказать, никакие слои мы не зеркали. На внутренних слоях можно оставить или удалить контактные площадки неиспользуемых в данном слое, э, проще их включить, э, далее на производстве э, в зависимости от принятой технологии их либо удалят, либо оставят как в гербер-файлах. Чего ни в коем случае нельзя делать, это включать механические слои в, во все слои проекта. Это связано с тем, что зачастую механические слои присутствуют в компонентах. Соответственно, контуры компонента будут откопированы во все слои, в том числе и проводящие, и будут просто замыкания. Следующая закладка Drill Drawing. Ну устаревшая вещь. Необходима она для какого-то для создания. Ну, во-первых, для создания карт сверления, то есть сверление вручную. На современных производствах с ЧПУ станками нет необходимости печатать эти карты. Следующая закладка – апертуры. То есть это набор инструментов, которыми буд будет, отрисовано, будет отрисован каждый из слоев. По умолчанию стоит 274X, это и нужно оставлять. Это означает, что Необходимый набор апертур будет в каждом файле. Если мы снимем эту галку, то будет создан отдельный, так называемый, апертурный лист для всего проекта. Проще оставить. Так и каждый. для каждого слоя апертурный лист будет в начале файла. Следующая закладка Advanced. Размер пленки нет необходимости менять, опять же на производстве выставят необходимые значения, отталкиваясь уже от имеющегося оборудования. Разрешение апертур также нет необходимости менять, значит вот этот вот режим, то есть для каждого слоя будет создан свой файл или будет создан один слой соответственно один файл в котором будут э, размещены все слои проекта в этом режиме нет, нет необходимости экспортируем каждый слой э, в отдельный файл э, следующие настройки э, команда g54 э, современные программы по подготовке плат к производству не нуждаются в этой команде ну, для справки это команда выбора а, а, а, апертуры, то есть номера апертуры, которым будет, будут производиться след... какие-либо манипуляции. В современном варианте, при отсутствии этой команды, программа разберется, что мы будем рисовать апертурой номер 10. Не включаем эту, вернее разницы нет, будет это включено или выключено. Использовать настройки апертур из софта, также не рекомендую использовать, лучше если свойство ДУК будет экспортировано в классическом формате Гербер. Значит, использовать полигоны вместо восьмиугольных площадок. ну Не все, судя по всему, программы по подготовке плат производства воспринимают апертуру, то есть площадку как элемент, описанный в виде макросов. И для такого, для такого вида программ необходимо экспортировать а, сложные площадки в виде полигонов. А, в нашем случае нет необходимости использовать эту опцию. Далее, а, следующая настройка, как поступать с, не, с незначащими нулями. Ну, вернувшись, вернувшись на первую закладку, объясню. То есть формат 4 на 4 означает, что до запятой у нас четыре знака места и после запятой у нас четыре знака места соответственно если в целой части у нас будет множество нулей то можно некоторым образом уменьшить размер файла отбросив незначащие нули ну и соответственно то же самое в дробной части экономия будет ну, копеечная поэтому можно выбирать любой из этих вариантов, ну или, или оставлять на нули, не, не трогать их. Следующая настройка. Откуда исчислять координаты? От абсолютного нуля, от относительного, от центра пленки? Тут также, в общем, нет большой разницы, как вы экспортируете. В каком режиме рисовать полигоны? Два варианта, соответственно, либо полигон будет экспортирован как один объект со всеми вырезами, либо полигон будет отрисован линиями. Ну, современное оборудование все э, уже не векторное, а растровое, то есть прежде чем начать отрисовку слоя, изображение растрируется, поэтому можно оставить э, растр ну и здесь некоторые вещи связаны с оптимизацией, ну и будет на, на диск сохранен файл с настройками, экспортируем, при этом мы получили на диске, значит апертурный лист у нас все равно создается, ну как справочная информация, а при этом в каждом из файлов, вот в начале есть, описываются апертуры имеющие отношение к данному условиям. Следующее, что нам необходимо сделать, экспортировать программу сверления. Fabrication output NC drill. Ну здесь также необходимо определиться с форматом экспорта, с единицами экспорта, точно также как поступать с незначащими нулями, откуда исчислять координаты, ну я поставил от абсолютно нуля, лучше то же самое сделать и с программой сверления, в итоге гербер файлы и программы сверления соберутся в одном месте не будет необходимости их двигать что-то связано с оптимизацией следующая галочка при ее установке экспортирует два файла если в проекте у нас есть металлизированные и не металлизированные отверстия большой разницы нет как вы поступите если проекте вы использовали продолговатые то есть овальные э, отверстия, то их можно заменить э, командой слотового сверления, то есть э, овальные отверстия будут получены множественным, множественным, путем множественного э, сверления отверстий. Экспортировать программу. Фрезерование. Ну По какой-то причине, по умолчанию, здесь стоит 200 мил, то есть 5 миллиметров э, фреза. Э, ну, скажу сразу, для простых проектов нет необходимости э, использовать, экспортировать программу фрезерования, а о сложных мы поговорим отдельно. Ну и опять же экспортировать э, в, в бинарном виде программу сверления не нужно. В итоге мы имеем на диске необходимые файлы э, со слоями. И так как мы устанавливаем гал галочку Экспортировать отдельно металлизированные неметализированные отверстия два. Файла с программами сверления. Если в проекте есть не сквозное сверление, то Altium будет экспортировать и, и дополнительные программы. С простыми проектами вот, такого типа мы закончили.